Всем привет, кто зашел в гости ко мне на канал и сегодня я хотел поговорить с вами о деньгах, которых нам всегда мало, их не хватает из за них всегда куча проблем. Короче, что я только не слышал про это великое слово деньги. Как-то меня заинтересовали все эти разговоры и я отправился куда? В интернет. Они там, их там очень много. А с чего собственно сложилось такое мнение? Потому что я стал заходить на денежные каналы и смотреть, что же там говорят. И я такого увидел, мама не горюй, что только там не рассказывают. Практически везде сидят преуспевающие бизнес бизнесмены. Хорошо одетые, хорошая студия, дорогие автомобили, дорогие дома, катераж. Очень всего много вокруг, что только нам не показывают за кадром. И учат нас, как зарабатывать деньги. Зачем только не могу понять. И сегодня, посмотрев всех этих богачей, я решил сделать этот честный видеоролик на тему инвестирования. И хочу, друзья, я хочу, чтобы это видео набрало 1 миллион просмотров. Это мое желание, и я делюсь этим с вами. И посылаю запрос в космос. Это очень важно при инвестировании загадать желание. И после того, как мы послали запрос в космос, я думаю, что стоит начать данное видео. Всем привет, уважаемые подписчики, гости, а также приветствую новых зрителей, это инвесторы. Наверняка вы заплыли на мой канал и внимательно слушайте молодого, амбициозного, смелого и уверенного в себе Максима Винокурова. У большинства обычных людей слово «инвестиции» ассоциируется со сложными финансовыми процессами и большими деньгами. Отчасти это правда. Инвестирование и впрямь требует серьезного подхода и наличия определенных зданий. Но не стоит думать, что стать инвестором и получить солидную прибыль могут только люди, обладающие исключительным талантом ведения финансовых дел. Выгодно управлять своими средствами и приумножать их способен каждый, если понимает всю суть процесса. И сегодня я расскажу о том, что такое инвестирование простыми словами и как правильно распоряжаться своими деньгами, чтобы получать прибыль. Друзья, мы сейчас начнем с малого. Это займет несколько минут. Такая вступительная часть которые обычно говорят начинающие инвесторы или продвинутые инвесторы, которые как бы хотят набить цену, продать изначально свой видеоролик, привлечь зрителей и чтобы они не уходили с данного ролика. Дорогие инвесторы, вы сегодня и вправду не уходите, досмотрите ролик до конца, я же ваши смотрю, а я вам взамен расскажу и покажу, где и как сегодня можно вкладывать свои сбережения, а также их приумножить в несколько раз. Сегодня в данном видео вы увидите, как можно приумножать свои деньги за одну ночь. Кстати, мне когда подписчики или просто гости, я не могу всех запомнить. Простите меня, пожалуйста. Дело в том, что у меня очень много подписчиков, которые попросили, сделай, пожалуйста, видео огонь. И сегодня у нас огненное видео огнее не найдете на такую щепетильную тему, спорную, сложную, как инвестирование денег. Как, куда и зачем. Оставайтесь и не уходите. Уважаемые инвесторы, давайте начнем с того, что же такое инвестиции. Чтобы у нас складывалась картина и представление о том, что мы зашли действительно на то видео, на тот видеоролик, как вам удобно. И тот парень, который в кадре, действительно понимает о том, что он говорит. Вот как завернул. Друзья, вы меня простите, пожалуйста, я не сильно владею ораторским искусством, я только учусь, смотрю ваши интересные ролики, и именно они меня обучают вести правильно свой канал. И если вам понравилось то, что сейчас вы видите, то подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и обязательно поставьте лайк. Говорят, что поставлен лайк продвигает данное видео, или типа все классно, давай в том же духе. Что же это за красивое слово «инвестирование»? Инвестирование – это вложение использование своих материальных и нематериальных ресурсов для их приумножения и получения прибыли. Наглядным примером является открытый в банке депозит. Средства сохраняются и ежедневно приносят определенный доход. Его величина зависит от суммы вклада и процентной ставки. Я думаю, что с этим понятно. И друзья, я опять же обратился к интернету, задал вопрос по своей денежной теме. Уже ближе, уже ближе. И вот, что я нашел. Накануне встретился с хорошим знакомым Михаилом, который согласился дать мини-интервью и рассказать о своем давнем увлечении инвестиций в покер. А точнее, покерных игроков. Сколько тут можно зарабатывать и как начать? Расскажите вкратце про инвестиции в покер. Что это вообще такое? Так был задан первый вопрос. Покер на самом деле Дается стабильный заработок для тех, кто постоянно играет, для профессионалов. Куда идут деньги инвесторов? Был задан второй вопрос. Наличный счет на специальной бирже, которая является посредником между покерными игроками. Те, кто хочет продавать свои доли в турнире, и теми, кто готов инвестировать. Самая популярная площадка покерных инвестиций чип My Up. Дело в том, что я эту площадку не знаю. Это был дан ответ на вопрос. Приведи пример, как это все происходит. Например, профессиональный игрок хочет сыграть 10 турниров. Чтобы снизить свой риск, он продает 50% своего первоначального взноса для участия в турнире. На площадке он выбирает, сколько будет стоить одна акция. То есть, по сути, его доля. Сколько ты сюда вкладывал и какой вышел доход? Был задан следующий вопрос. Вложил суммарно за год около 10 тысяч долларов. Доход вышел 4000 долларов. Можно сказать, что вышло 40% годовых. Причем минимальный порог входа, с которого можно начать, всего лишь 0,5 долларов. И следующий вопрос. Правильно ли я понимаю, что для инвесторов это как кредитование частных лиц? Примерно так. Причем выражаясь профессиональным сленгом, грамотные инвесторы покупают целую дистанцию, а не одно событие. Они покупают одну-две тысячи турниров. Как правило, профессиональный игрок отыгрывает две турниров за полторы, за полторы недели, извиняюсь. И на платформе есть вся его статистика, которую инвестор может изучить. Профессиональный игрок всегда играет большую дистанцию в плюс. Он на этом зарабатывает. И был задан следующий вопрос. Почему про инвестиции в покер практически никто не знает? Ответ был таким. В покере много игроков. Но мало кто интересуется покерной индустрией. Про такой вид инвестиций знают только сами игроки и люди на рынке. Но и рынок по объему небольшой. Вот так, друзья. Сегодня вы узнали, что есть инвестиции в покер. Интервью, возможно, вышло сумбурным. Но думаю, к теме еще вернемся. Друзья, ну давайте подведем итоги и посмотрим, какой выхлоп у меня получился за сегодня. Это правда была ночь. Именно ночью делаются деньги, когда все спят и ничего не видят. Покажу все документально, все запротоколировано, все по-честному, все для вас. И еще, друзья, я решил сделать все в разных цветах, чтобы вам было приятно смотреть и запомнить, если вдруг вы решите промотать обратно. Спасибо, что остались со мной до конца. А я также хочу напомнить, что обладая какой-либо информацией, вы становитесь ценным ресурсом для умных людей. И сегодня... Я вам ее дам. Давайте взглянем на первый слайд. Как мы видим, вход на этот турнир составляет доллар 10. У нас участвовало 45 игроков. Мы занимаем первое место. И прибыль наша составила 12 долларов цента. На втором слайде у нас такой же вход за доллар 10. Игроков немножко побольше 2453. В данном турнире мы занимаем 418 место. Ну, в принципе. Прибыль у нас в ноль почти доллар $73 получилась. На третьем слайде, друзья, у нас вход составляет 55 центов игроков, еще больше 6104 игрока. Мы занимаем 513 место и получаем несколько наград. 0,47 центов, 0,11 центов и доллар $32. На данном слайде мы видим, что вход составляет 3 доллара 30 центов, игроков 2292. Мы занимаем в этом турнире 273 место. Награды у нас получаются такие. 3 доллара 71 цент, доллар 29 центов и доллар. И у нас следующий зеленый слайд. Вход здесь составляет 3 доллара 30 центов, игроков 2728 на данном турнире мы заняли хорошее седьмое место. Награды получаем такие, как 5 долларов 37 центов и 108 долларов 72 центов. Вроде бы деньги небольшие, но давайте вспомним выражение. Курочка по зернышку клюет. Не знаю, как вы, друзья, но я люблю считать свои деньги. Что я для этого сделал? В левой части, как мы видим, я записал всю ту прибыль, которую я заработал за эту ночь открыл калькулятор у нас получилась сумма 136 долларов 45 центов сделал запрос в Яндексе курс доллара у нас вышел 1 доллар равняется 73 рубля 45 копеек и на третьем слайдике мы видим что я умножил 136 долларов 45 центов умножил на 73 рубля 45 копеек и у нас друзья получилась хорошая приличная сумма 10 022 рубля. Я специально не стал показывать, что у нас за кадром, так как некоторые люди пугаются. А мне не хотелось кому-то причинять боль. Единственное, что хочу добавить. суммы колеблются от нескольких сотен долларов до нескольких миллионов долларов. Думаю, что пищи для размышлений у вас есть. Осталось дело за малым. Принять решение. Уважаемые инвесторы, а также те, кто только встает на этот путь. Сделайте свою первую инвестицию в игрока, который дал вам всю эту информацию. Откройте для себя мир нового будущего. Я желаю вам, чтобы ваши деньги приумножались. Но не забывайте, что мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. А я, друзья, здоров буду и денег добуду. С вами был Максим Винокуров, это канал Покерный Маг. Подписывайтесь, ставьте лайк. А мы увидимся в следующем видео. Всем пока. Мани-бо! Мани-мани-бо!